Чтобы мой дом был самым счастливым. Я надеюсь, ребята вложили в него все самое лучшее. Она сейчас закопается. Всем привет, с вами Геннадий Стомин и канал Добрые Гены. И как я анонсировал в предыдущем видео про забор, у меня намечалась стройка и вот она началась. Это возведение разумного дома. Ну, как обычно, все по уму. И можно наблюдать что у нас сейчас уже идет заливка бетона и сейчас у нас есть возможность посмотреть более подробно каким образом сделаны все этапы нашего фундамента давайте я вам покажу изначально была площадка выровнена была вырыта траншея в глубину 35 сантиметров ширину 30 сантиметров Потом сделана опалубка из доски 50 на 150, три доски. Итого 45 сантиметров от земли вверх. После чего было все, ну, все дно выровнено у траншеи. Была произведена подсыпка песка 20 сантиметров, утрамбована, пролита. Следующим этапом. Также было вязались каркасы, каркасы вязались отдельно и можно обратить внимание, что обычно делают каркасы и здесь уже навязывают, привязывают углы. Ну, здесь они как раз сделаны углами цельными и связаны э, ну, в середине, где вот сходятся. Вот так вот работают профессионалы, все ровненько скрутили углы сразу. В середине все это соединят. Хорошие, четкие все фермы. Везде все очень молодцы, ребята, конечно. Круто. Я, честно говоря, давно такого не видел профессионализма. А сам каркас. Горизонтальные сделаны. 12 арматура, стойки сделаны из восьмой арматуры можно видеть, что очень качественно все везде промотано. Ширина самого каркаса 20 сантиметров, высота получается 40 сантиметров и три жилы идет. Раз, два, три в высоту. И здесь также. Раз, два, три. Между стойками расстояние 60 сантиметров. Потом следующее, что естественно они все стоят на стульчиках 5 сантиметров вверх. А, ну, пленка это понятно, чтобы не выходило молочко. А, тут можно обратить внимание. Здесь вначале, естественно, еда, а, как он она называется-то? Утрамбована песчаная подушка 20 сантиметров. Все прямо до миллиметра. Можно увидеть, что уровень отличный здесь 20 сантиметров здесь тоже 20 все пролито про трамбовано но любят дорого смотреть на такую красоту Вон, уже гидроизоляции все это закрыто причем прям вот до опалу ну до стенок чтобы нигде не выходила лишняя влага а углы спаяны специальный ну, вот с горелкой газовой. в общем сверху здесь пенопласт ps13 дальше можно видеть также стульчики но ну, они чуть ушли но это не страшно порядка 4 где-то пять сантиметров все это прижмется будет а, композитная арматура десятка здесь ячейки у нас приблизительно но в целом нормально а, 20 на 20 также все они скручены а, в целом я хочу еще на что обратить внимание бетон вот пришел тут 6 кубов у нас получается М300 22,5 который также была сделана канализация и вода канализация на порядка 70 сантиметров, также подушка вода на 2 метра в глубину и также там подушка была песчаный цвет также утрамбована, засыпана сама труба водопроводная в теплоизоля. сделал линию ввода воды, водопровода от скважины, которая будет идти. меняется вот такая вот ГОСТовская. Здесь видно 32 труба. Толщина 2 мм. Питьевая. Можно видеть. Отдел на нее теплоизоляцию. 35 на 9 мм. Есть на 6. Они все метровые. Их все отдел. После чего между собой скрепил вот такой вот лентой, вот, сантехнической и на там, где будет входить, где будет заливаться бетоном, одел патрубок на скопленный, на 50, по-моему, у нас, ну, в общем, 50 сантиметров, да. Вот, но ну, а потом, когда зальется с этой стороны, все это уже будет стоять и запенится, все это. Здесь тоже все это соединил. Все, ну, еще сделано, естественно, косинус брус 50 на 50 шаг примерно э, порядка 50 сантиметров все тут вбито в общем все сделано качественно и за это я хочу сказать благодарность выразить той бригаде которая работает ну вот сейчас вот начал взялась в течение трех дней было это все сделано и сегодня четвертый день уже заливка э, ссылочку на группу я обязательно оставлю э, под видео заходите это четыре русских наших ряжских из Рязанской области парни, которые знают, что делают, ко всему подходят очень питильно, в общем такие перфекционисты такие же, как и я. Ну и также оставлю ссылку на сайт компании, которая как раз их мне сюда и доставила и благодаря которой, в принципе, эта бригада у меня работает, это SL62.ru, если мне память не изменяет, но ссылка будет внизу. Данный фундамент называется плита с ребрами вниз или перевернутый чаши еще называют, Этот фундамент плавающий, то есть цельная конструкция. Вчера не получилось записать конечный результат, так как приехал 6 кубов, потом еще шесть кубок а потом приехал еще два куба из которых один ушел сюда в фундамент а один пришлось вывалить перед воротами и ну, выравнивать хоть какая-то площадка не знаю мне кажется на развалится но не суть в этом сейчас можно обратить внимание что на нашу радость все дни пока делали опалубку вообще сооружали весь этот пирог для фундамента не было дождя было солнечно тепло и сегодня прям как праздник в общем идет дождик я уже с утра пролил и можно увидеть по лужам где у нас небольшие низинки но те кто понимает фундамента скажу что в принципе это все мелочи потому что это там буквально там несколько миллиметров Ну но вот. все это как бы не влияет на в общем и целом на фундамент Мы уже сделали две клеенки Приобрели 6 Шестиметровой шириной И сейчас мы закроем и пусть он там стоит Набирается крепости В целом еще раз повторюсь Что я очень результатом доволен Ну потом еще мы Наверное снимем видео как Опалубка будет сниматься В общем конечно будут снимать это все Но на сегодня Уже хватит о фундаменте Пока